Здравствуйте, уважаемые любители автомобилей Dodge Chrysler Jeep! Вас по-прежнему приветствует Медведковский гараж-бар под названием Последняя Тысяча. и сегодня я расскажу вам как бюджетно можно считать, стереть ошибки на автомобилях Chrysler начиная с 98 и заканчивая аж 2014 года. для этого мной был приобретен за очень недорого на известном всем сайте Адеэкспрессе, замечательный сканер под названием Maxiscan MS300 который позволяет считывать и стирать ошибки и проводить там, элементарную диагностику некоторых функций автомобиля большое преимущество этого сканера заключается в том, что он берет все машины и 98-го года ну, которые уже с BD вторым разъемом Огромный плюс, что он работает с коншиной. То есть, если у вас есть современный автомобиль 2012-2013 года, там Чироки, Рэмы и тому подобное, он замечательно работает с коншиной, может считать все ошибки также их стереть. Что, в общем, является большим преимуществом этого прибора, с учетом его стоимости, по-моему, я сейчас не помню, около тысячи рублей покажу как сейчас это все работает Значит, включаем сжигание соответственно вот он сразу определил что у нас BD2 э, разъем протокол Значит, запускаем вот он показал что у нас есть две ошибки соответственно мы смотрим Ну. Как вы помните уже по предыдущему видео, это любимые 138 и 158-я ошибкой. Это у датчиком кислорода. Расшифровка ошибок, кстати, есть и в электронном виде. Прилагается на маленьком CD и в бумажном. То есть вы можете возить с собой и всегда посмотреть. Не надо подключаться к интернету и рыскать. Значит, вот следующее меню, Erase, стереть. Нажимаем, соглашаемся готово. Здесь есть функция проверки вина, но это для машин 2002 года. Он проверяет, можно проверить соответствие вина прошитого в PCM с вином, который у вас под стеклом или на стикере, кого вы еще не отодрали. Можно назвать нажать, нажать рескан, чтобы он еще раз считал ошибок, показал, что ошибок больше нет. В этом меню он показывает информацию по модулям, которые он может просканировать. Т-вап-система, кондиционера и тому подобное. Но моя машина не поддерживает эти протоколы. Вот. Но, ну, тем не менее, если он у вас их подхватит, то можно соответственно проверить. Вот мис Файр даже мне интересно, что он сейчас покажет. И покажет ли что-нибудь. сейчас мы еще раз войдем мисфайры рейди по моему означает то что все все хорошо насколько я помню что соответственно мисфайров нету в том, в том смысле это и вап система это кондиционер по моему а вот кондиционер это кислородные датчики ну, не суть важно В общем, основная функция его, ну, основная мысль его покупки была связана именно с считыванием кодов и стиранием. Существует множество различных девайсов. Под это дело есть какие-то блютусовские, которые вставляются в этот разъем, и можно там с телефоном их считывать и тому подобное. Мне эти не нравятся все странное устройство, мне как-то понятнее когда есть отдельный девайс, который можно включить, проверить, выключить и убрать, не подключая дополнительных непонятных функций типа bluetooth или wi-fi абсолютно, по-моему, ненужных вот, собственно говоря, это все я с вами прощаюсь если что-нибудь с голову взбредет снять еще, обязательно вам сниму продемонстрирую, покажу, будут вопросы пишите Звоните, всегда буду рад бесплатно, разумеется, вам помочь, чем смогу. Удачи, счастливо!